Если вы планируете лечение зубов у стоматолога, то, пожалуйста, выбирайте врача, который владеет техникой лечения с микроскопом и э, ведет полный фотопротокол лечения. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом ролике вы узнаете о том, как эффективнее всего лечить зубы. Пожалуйста, досмотрите его до конца, чтобы не пропустить ничего важного. И вы можете скачать памятку по профилактике заболеваний зубов, нажав на ссылку под видео. Также, нажав на эту ссылку, вы можете записаться на консультацию в нашу клинику. Использование микроскопа в лечении необходимо во многих клинических случаях практически везде сейчас, от лечения кариса до менодотического лечения перелечивания зубов. Если мы говорим о карисе, то это улучшает качество подготовки полости и непосредственно восстановления зуба. Если мы говорим о эндотическом лечении, то без микроскопа практически мы его не проводим, так как это увеличивает, улучшает обзор корневого канала, позволяет понять его анатомию, структуру и тем самым позволяет избежать нам многих ошибок. И осложнением. Во время лечения зубов под микроскоп у нас есть возможность сделать фотографии и видео лечение, которое пациент может попросить, и мы с удовольствием им предоставим. Не так давно у нас была пациентка, которая обратилась с целью лечения зубов для того, чтобы в дальнейшем провести протезирование. Так как зубы были достаточно разрушены, когда-то их лечили. Естественно, все лечение проводилось под микроскопом вообще диагностика. Когда я смогла убрать пломбу и начала проходить корневые каналы, я поняла, что мы имеем нарушение. Структуры стенки проще, дырочка стенки зуба. То есть такой зуб нельзя протезировать. Если бы, допустим, у нас не было микроскопа такой техники, врач бы мог пропустить этот дефект. И пациент провел бы дальнейшее лечение, изготовил коронку. Но в дальнейшем эта коронка не служила бы ему долго, и этот зуб через какой-то период просто удалили. Если вы планируете лечение, зубов у стоматолога, то, пожалуйста, выбирайте врача, который владеет техникой лечения с микроскопом, ведет полный фотопротокол лечения. А стоимость такой диагностики будет стоить не намного дороже, чем лечение без микроскопа, но это позволит сэкономить в будущем, так как вам не придется перелечивать зубы. В клинике легкое дыхание накоплен большой опыт в использовании микроскопа при стоматологическом лечении. Поэтому, если вы хотите получить высокотехнологичную помощь, приходите к нам. Чтобы скачать памятку о профилактике заболеваний зубов или записаться на прием, можно нажать на ссылку под видео.